Еще в самом начале нашей поездки, когда я только посетил наш центр Лазерленд Лос-Анджелес, я обратил ваше внимание на весьма интересный аттракцион. Это интерактивные батуты, совмещенные с дополненной реальностью. И сейчас настало время более подробно рассказать вам об этом чудесном аттракционе, который прекрасно дополняет любой Лазертаг-центр. На каждом батуте прыгает по одному человеку. Больше одного туда заходить нельзя. Но есть возможность играть со своим партнером. Один прыгает на одном батуте, второй на втором. Есть разные игры. Есть возможность сделать себе аккаунт. Собственно, не просто играть, да, а играть, собирать результаты. С этим аккаунтом можно играть в разных центрах, где установлено это оборудование. Собственно, есть много разных языков. Русского пока нет. Сама система покупалась отдельно, батуты покупались отдельно. Есть возможность заказать батуты у производителей системы, но, как вы понимаете, это дороже, плюс менее качественные самые по себе батуты. Это профессиональные батуты для батутных центров, и поэтому выбор мы сделали а, именно в их сторону. То есть я через свое приложение сканирую, здесь появляется мой профиль, и я могу прыгать, соответственно, мой результат будет... Сохраняться. Настраивается время игры, количество игр и прочие настройки, которые могут быть для этой игры. Вот я законнектился, он определил мой аккаунт. Соответственно, через приложение я просто отсканировал этот QR-код. Теперь все результаты, которые я буду собственно, прыгать, они будут сохраняться здесь. Собственно, все управление системой, оно как раз таки уже сделано. С помощью прыгания. Ну пускай для начала будет первый уровень. Инструктаж перед игрой. Ура! Ура! Ура! Вот такая вот игра. Вот такая вот игра. Нет. Надо забираться. Можно выше. Всегда мечтал жилую попасть в IC Tower. Кто помнит такую игрушку? Flash. В общем, вот такой вот очень прикольный аттракцион. Очень классная штука делиться видео самой игры. Очень здорово, что есть а, приложение для постоянных игроков. Это позволяет а, не только собирать контакты с тех, кто поиграл, но еще и такой бесплатный маркетинг, с одной стороны. С другой стороны, социальная история, что можно проводить турниры, люди могут зарабатывать поинты, какие-то очки. Мы можем использовать это по разному можем давать какие-то бонусы за самые лучшие результаты то есть простор для фантазии практически безграничен единственное конечно что эта система общая на все центры такие если их будет очень много то с одной стороны это позволяет привлекать новых людей с другой стороны это ну что-то типа делиться своей аудиторией то есть это не внутрикорпоративная База данных. То есть человек пришел к нам, скачал это приложение. В этом приложении он видит все локации, где установлены вала-джамп. И если ему понравилось у нас, но, ну, например, здесь было слишком много людей, ему пришлось стоять в очереди, то он может найти локацию, которая менее загружена, и пойти попрыгать там, получить те же эмоции. Если бы можно было это ограничить, то, наверное, эта система работала бы лучше, но... В принципе, концепция, конечно, очень интересная. На сегодняшний день мы ведем переговоры по заключению партнерства с компанией ValoJump для представления их интересов в России. Но если кому-то интересно, пишите комментарии или пишите нам на почту, или мне в личные сообщения, неважно. Попробую вас контактировать, или можно будет оформить покупку через нас для получения нашей скидки, поскольку мы купили этот комплект оборудования в новую локацию в Лос-Анджелесе. Мы уже заказали это оборудование. Планируем поставить его себе в московский развлекательный центр, То есть мы уже являемся постоянными клиентами Вала Джамп, так что я думаю, что наши условия... Наши цены для нас, они намного выгоднее, чем цены на прямую покупку этого оборудования. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарии. Go Lazy Talk!